Есть вопросы? Прошу проголосовать, кто за данного Кто за? Единогласный, кто, за? кто за, да? Первый вопрос, пожалуйста. Витя Валерий. Да. Уважаемые коллеги, у нас действующая редакция порядка взаимодействия и проведения мероприятий по внесению предложений в состав возлагала основную работу на территориальной комиссии. Комиссии подготавливали предложение вносили к нам, а мы уже предлагали муниципальному совету. Мы здесь все эту ситуацию обсудили, решили, что она не вполне соответствует федеральному избирательному законодательству и законодательству Санкт-Петербурга, поскольку мы являемся субъектом предложения, половины состава каждой избирательной комиссии муниципального образования и должны взять это под свой собственный контроль. Дело это максимально открыто и гласно. Поэтому действующий порядок, как действующий порядок не предполагает полной открытости, а вот то, что предлагается вашему вниманию, как раз открывает эту ситуацию полностью. Вплоть до публикации информации о формировании комиссии на сайте городсберкома, расширение круга субъектов, которые могут нам предлагать, свои кандидатуры, которые мы праве учитывать при своей работе по формированию избирательных комиссий муниципальных образований. Установлены сроки как четкие сроки рассмотрения комиссии, рабочей группы и, в том числе, по постановлениям Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Ну, в общем-то, пожалуй, все. Если есть вопросы, я отвечу. Знаете, предложения были? Уважаемые коллеги, мы направили вам данный проект для рассмотрения заранее. По результатам вашей работы вы получили... Следующее предложение. Михаил Васильевич Воронков предложил направить проект проект приложением номер два, в котором предложил примерные тексты сохранительных писем, которые направляются в Адель Санкт-Петербургской комиссии от субъекта движения, либо от самого гражданина. А в этой ситуации на ваше усмотрение предлагается в данном предложении предложения можно проект дополнитель. Это первое и второе. В Адеса Санкт-Петербургской комиссии выступило письмо. А, вот, организации Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона а, в котором также по порядку взаимодействия с органами даются несколько предложений а, в большинстве своем а, тот порядок, который предлагается вам для утверждения, он совпадает с предложениями которые дает нам уважаемые члены общественной организации наблюдателей Санкт-Петербурга, есть только два отличия. Значит, нам предлагается публиковать сообщение о начале приема предложений в сетевом издании «Вестник» Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Мы полагаем это не до конца правильно, потому что, во-первых, любая публикация в «Вестнике» она является официальной публикацией и носит нормативный характер. Используются для решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии. А так как данное объявление принимаем не мы, и такое предложение открывает также не мы. То на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии уже сейчас существует специальный панер, который называется формирование избирательных комиссии муниципальных образований, в котором мы разместим все сегодняшние решения, которые будут приняты, и также объявление, копию, говоря, объявления муниципального совета, а также наши дополнительные к нему комментарии, и календарии будут разделе. И далее, как уже сказал, Ильич, наш предыдущий порядок содержал определенный порог, он привлекал к участию в формировании ИКМО территориальной избирательной комиссии в Санкт-Петербурге, которая в соответствии с законом таким субъектом не является. Поэтому наблюдателям предлагается направлять наш адрес объявления о начале прямо предложений через территориальные избирательные комиссии, что по концепции как раз нашего порядка нового, который мы предлагаем, является недостаточным правильным, потому что все-таки субъектами этих отношений являются муниципальный совет и Санкт-Петербургская избирательная комиссия. Поэтому в целом все предложения, они совпадают, однако вот эти два частных момента по нашему мнению учтены быть не могут. По первому это... дополнению там писем, примерно. Ну, он не может, он может добавить. Это стандартные. Да. То есть, новшество да. да. графика, да. это нужно да. загрузить, взять сразу. Да. Ну, ну лицевителям да. удобнее, там у да. нас предложения, там, да. после да. паспорта. С, с, паспорт. с этими да. дополнениями да. соглашаются, да. да, перегрузовались. Да. Да. То есть, ты хочет высказаться? Да. Можно? Да. Я прошу прощения, я вот как раз к этому проекту не прислала, но не успела, да, свои предложения. У меня вопрос. Значит, вот вопрос из реаболи. Вот ссылка на пункт 9, статьи 10. Это о формировании комиссии в случае расформирования судов. Я правильно поняла? Итак, нет, в случае, нет бывает, так, в случае отсутствия постоянной комиссии. Да, в случае сферы если... поколевания. Понятно. Хорошо, тогда вопрос. А вот еще у меня вопрос по пункту. Два выясни. Так, по э, пункту два выясни. Порядка да. именно. Да, порядка. Да, да, да. Правильно лично обратиться. Вообще да. а вот существует какой-то, если я не ошибаюсь, 9.2, статьи 24, да, фигулярного взрослого? Да. Там написано, с учетом каких-то предложений Санкт-Петербургская избирательная комиссия формирует свои предложения. То есть да. мы вот, считаем вызволительным, да, расширяйся. Да. Дело в том, что мы здесь не. Что должны соблюдать? Мы должны соблюдать запрет на предложения от политических партий, имеющих практик в Госдуме и так далее. Вот это мы не можем читать эти предложения. Но если какой-то гражданин вдруг считает возможно выставить в свою кандидатуру в состав какой-то предлагает нам, ведь мы же не связаны ничем, мы можем этого гражданина предложить. Кто будет субъектом выдвижения? Мы. Мы, мы. Ведь субъекты движения да, мы. Но прошу, мы прошу, свои прошу, предложения прошу. высказывают с учетом мнения. И здесь да. это расширение гарантий Конечно. избирательных прав. Что, но от него так? не будет мне не Он один. Конечно. Вы сами решили. Свои документы, документе Лично сам. Ну, лично он лично он сам хочет и работать. Мы ему можем выбрать. Он согласен, но не будет зараживать. Еще одну Позволите? Вот здесь будет 2.11. А, о том, что сайты предпринимательной комиссии там не будет не реже одного раза в 10 дней существительного ухода. Ну, слушайте, я даже думала, вот нам нужно этот срок указать, потому что если срок подошел, то раз в 10 дней явно редко, а если срок не подошел, то раз в 10 дней явно часто. Как раз Раз в 10 дней это не это, это нормально. три раза, да, раза в месяц. Но если мы не будем проверять сайты и библиотеки, то возможно в а, случае, когда дают стальные формирования ножка. Возможно. Да. А Потом вы улышали, правда, Тут на сайте понятно. Запрос. Запрос. Запрос. Запрос. Запрос. Запрос. Запрос. Запрос. Михаила Васильевича Запрос. Запрос. Запрос. Запрос. Запрос. Запрос. Запрос. Запрос. Запрос. Запрос. кто за Запрос. Запрос. Запрос. Значит, Надежда Домик, пожалуйста. Уважаемые коллеги, в, в комиссии поступила обращение сотрудников Федерального отделения Российской Национальной политической партии Яблока, потом нас спросила включить голосование. Надо будет ответить подробнее, чтобы поводу того, что вошло, что вошло, а да. упомяне... кто да. не надо... да. Я... да. все говорили, Поступило обращение Советского Генерала в отдел Ассоциации демократической партии Яблока о смысле включить грамотную группу в выборы собрательных заявлений между городскими муниципальных муниципальными представителями Санкт-Петербурга. В санкт петербурге является членом нашей комиссии права сообщественного голоса, основателем временных Соответственно, в Соответствующий проект предусматривает изменения в состав оружия. Что заданы предпоставками по всему стату? Одно заключение Все-таки фамилии или по алфавиту, да. или по рангу. Мне кажется, перечне можно. Да, по алфавиту, пожалуйста. Спасибо. А здесь никто не ни да. должен. Да. Принимается. Третий вопрос о предложении в составе избирательной комиссии муниципального образования муниципального культура. <мас> Уважаемые коллеги, подошел срок подачи подаче наших предложений по формированию избирателя избирателей комиссии. ЖЭФКО. Формируем мы ее по действующему до, до, до сегодняшнего дня порядку, который по пришел в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В адрес Санкт-Петербургской избирательной комиссии поступила информация от муниципального образования ДЖЕФК с приложением на экземпляра печатного издания, в котором опубликовано сообщение о начале приема предложений. Также от председателя территориальной избирательной комиссии номер 25 Боровскому поступили. Поступило обращение с рекомендацией к формированию избирательной комиссии музыкального образования РЖФ. Помимо этого в наш адрес поступило, поступил пакет документов от Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии партии Роста, также с направлением в наш адрес решения политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения политической партии партии роста для внесения предложений через нашу коду по на кандидатуре от партии Роста. Данные документы были рассмотрены на заседании рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии. А, к сожалению, документы, которые представлены Санкт-Петербургской избирательной комиссией Санкт-Петербургской региональной материи Публичной партии ⁇ Партия Роста ⁇ в силу действия, действующего 67 федерального закона, не могут быть предложены в рамках рода Санкт-Петербургской избирательной комиссии так как данная партия имеет свое представительство о законодательном собрании Санкт-Петербурга. Однако еще вчера и документы были переданы в адрес муниципального совета муниципального образования «Ржевка» для учета при формировании избирательной комиссии муниципального образования. На иные предложения были рассмотрены и на основании решения рабочей группы предлагается предложить муниципальному совету при городском муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального группу Задача членами изправильной комиссии городского муниципального образования Валиурива Галина Владимировна 58 -го года рождения, Давида Магалина Николаевна 58 -го года рождения, Тарасова Галина Семеновна, 57-го года рождения, Друхава Галина Владимировна 55-го года рождения. Трое из этих кандидатур являются действующими членами Якову, секретарем и председателем. Одна кандидатура новенькая, но она работает, замещает муниципальную должность в местной администрации. Поэтому, коллеги, предлагаем принятие то да, да. За да. да. принято и но вот это заявление просто Мы данное заявление передали вчера. Да. То есть сегодня оно было поставлено в муниципальный есть, У нас ответ, конечно, у нас ответ в получили, в в Да. местной администрации то есть, чтобы исключить возможность, ссылки на то, что мы попуще отправили, долго шло, не пришло, не успели меня, рассмотреть. Мы не поспорим, через... То, через то, да. то, Четвертый вопрос, да. пожалуйста, о примерном перечне решений Центральных Комиссий, предложивших на официальных сайтов Центральных Комиссий по сети интернет. Надежда Главовна Леонидовна. Уважаемые коллеги, мы с вами на крупном заседании приняли за основу примерный перечень решений ТИФ в Санкт-Петербурге, помещающих помещения на официальных сайтах территориальной комиссии. Соответственно, определили срок для направления в адрес комиссии предложения по данному перечню. Поступили в предложения о территориальной комиссии, они вам все были направлены до, до заседания комиссии. Редакционная комиссия Санкт-Петербургской комиссии сегодня провела свое совещание. Мы рассмотрели в рабочем порядке специальности сотрудниками аппарата предложения, которые поступили Артем Геомидовны. И предлагаем вам вместе с выпиской, в районе выписки из протокола заседания, следующий перечень. Я позволю себе его сейчас охарактеризовать, да, чтобы вы понимали, о чем вы речь. Значит, э э э э э erosion. все предложения, которые у нас с вами находились в этом документе, они группированы в три, будут э группировать в три группы. Это решения, которые, которые принимают в правительной комиссии территориально, непосредственно связаны с подготовкой к проведению выбора переферену. Это решения, которые характеризуют деятельность комиссии в межвыборный период. И решения, которые являются так называемыми постоянно действующими, то есть формируются сначала в момент работы территориальной избирательной комиссии и далее да, в последующем сопровождают всю ее деятельность. Значит, в связи с этим да, первое, первое решение до крайней формулировки это как раз те два блока решений, которые говорят о постоянной деятельности избирательной комиссии территориальной международный период. Все, что касается деятельности в ходе подготовки и проведения выборов, это последняя строчка решения, непосредственно связанная с подготовкой и проведения выборов по референдума. Так как данный перечень является примерным, то, соответственно, его, э, да, он будет направлен в на территориальной избирательные комиссии для использования в работе и будет являться тем самым минимальным э, размещением, которое на сайте территориальной избирательной комиссии мы полагаем описать вот, собственно, я, коллеги, все, что хотят по этому вопросу. ваш вопрос хочу сразу сказать. Это, это, вы, знаете, да, да, да, Значит, вы знаете, что мы начали эту работу еще в 2016 году. Вот. Мы просто, поскольку была кампания выборная, может, быть, упустили там да, мониторинг и прочее, прочее, но все равно шаг сделали. Сейчас мы делаем второй шаг. Значит, увеличиваем объем, но поскольку у нас не пусто с кадрами в районах, у нас нет такой возможности, чтобы люди сидели и с утра набивали, на Поэтому мы объем увеличиваем, но на этом не остановимся. Мы освоим этот объем, пойдем дальше. То есть он не будет исчерпывающим и личным, он будет двигаться, этот вещь. По мере необходимости, по мере каких-то вызовов и по мере каких-то предложений мы будем его расширять. Сейчас закрепимся на этом объеме, потом пойдем. На самом деле я согласна с этим предложением, мне кажется, оно действительно такое объединяющее вполне. Если там вы не важливые уходы, это не очень, то действительно это должно решить разных порядка. Это первое. Второе, я просто хочу сказать, я не знаю, там как не хватает, но есть несколько типов в санкт которые будут абсолютно все решения. Могу назвать как номер два, номер первый, номер третий. И, в общем, мне кажется, это правильно, потому что это снимает лишний вопрос. Я больше вам скажу, будем сразу, что мы за это. Да, мы я это, понимаю. это видите, я понимаю. Но потом мы в да, чем заинтересованы должны быть комиссии. Я же скажу что из интересов, не только там, скажем там, партии, граждан, но из интереса комиссии. Мы заинтересованы в том, чтобы как-то все было подконтрольно отчасти в пределах и и да, Ну и слава богу. Поэтому это очень хорошее решение, с моей точки зрения, большой. Еще еще такой вопрос по-последнему, может быть, решения, связанные с подготовкой и проведением. И есть решение, мы, о котором говорит как раз перед комиссией, которые обязаны в силу закона. А есть решения, которые комиссия может публиковать, может, может нет. Это официальный сайт. Может быть, как минимум вот это, или, или это сверх. Нет, это, это как раз все. Вот мы это формировка закона, которая предусматривает, вот, что все решения непосредственно связаны с подготовкой. Чтобы не писать, за данный проект посетил, а что вы с вами тоже? Единогласно примерно. Разное. На этом работа заканчивается. Спасибо большое. Удаление.